Приветствую вас, близняшечки! Давайте же посмотрим, что будет ожидать вас в мае месяца в основных сферах жизни. Начнется этот месяц с коридора затмений с 30 апреля и будет он до 16 мая. Ну, Каким образом он вас затронет? Я думаю, что он для вас может пройти сам по себе этот коридор затмений ну, каким-то таким фоном, фоном различных событий, как большинство из которых может быть вас напрямую и не коснуться, но только в том случае, если у вас нет личных планет в, соседних, в соседнем Тельце, либо в противоположном ему Скорпионе. То есть, если у вас там находится Венера, Луна или Асцендент, то, конечно же, это затмение затронет и вас. Затронет, скорее всего, в том плане, что что-то нужно будет отсеять, от чего-то нужно будет освободиться. Ну и привести определенные сферы своей жизни в порядок. Ну, для вас это, получается, 12-й дом, сфера, то есть сфера связана с чем-то тайным, скрытым, также с эмиграцией, с какой-то изоляцией. Ну и противоположный ей 6 дом – это здоровье, работа. Очень нехорошо на этом затмении было бы для вас заболеть, поскольку, ну, может быть, доста достаточно серьезная такая долгая продолжительность болезни. Ну и, соответственно, попасть в изоляцию быть зависимым от внешних обстоятельств. Но вы, ребята, мобильные, общительные, легко приспосабливаетесь, поэтому я надеюсь, что вы справитесь с любыми жизненными трудностями. Начало месяца, как и конец апреля может быть захвачен, могут перевести вас в очень такое эйфоричное состояние, настроение, когда все получается. Когда все легко складывается, это может касаться сферы вашей карьеры, сферы любовных отношений, ну, исполнения каких-то ваших главных мечт, творческого вдохновения, любви и покровительства. 2 числа 2 мая Венера переходит в знак Овна. Для вас этот знак связан со сферой друзей, со сферой больших коллективов, с которыми вы взаимодействуете. Ну, можно сказать, что взаимоотношения с данными людьми будут для вас более такие, знаете, страстные, более активные, где вы будете проявлять больше, может быть, знаете, какой-то напористости, желания. Ну, достигнуть понимания, может быть, в каком-то таком силовом аспекте, даже в чем-то будете поддавливать, наверное, на свое окружение, доминировать. Также максимально будут включены сексуальные энергии, особенно вот по отношению к дружескому окружению. Ну, с кем-то, может быть, можете ну, вступить в любовные отношения. и Любовь может начаться, например, с сексуальных отношений. С 3 по 9 гармоничные аспекты между Венерой и Меркурием, вашим, вашей планетой управителем, будут в очень таком хорошем расположении, которое будет оказывать на то, что вам будут очень легко удаваться различные контакты, договоренности. То есть вы будете буквально там порхать, как бабочки, и успевать делать ну, множество дел одновременно. Постарайтесь все свои основные какие-то вопросы порешать до 9 числа, поскольку с 10-го Меркурий ваш становится ретроградным. Он включает у вас, знаете, такое регрессивное мышление, когда вы будете чаще погружаться в размышления, будете больше задумываться, что-то решать, что-то анализировать. Если по делам, то желательно... На периоде этого Меркурия ничего нового не начинать, поскольку любые договоренности они могут претерпеть впоследствии изменения. Этот период продлится до третьего. Июня, ну, если уже другого выхода не будет, ну, по крайней мере, рассчитывайте на то, что вдруг придется потом что-то переделывать. Но если переделывать не хотите, то значит постарайтесь это отложить, ну, какие-то дела до более лучших времен. Также возможные ошибки как с вашей стороны, так и поступающей информации. Можете, знаете, так немножко подтормаживать, что-то путать, менять. Ну, в общем-то, немножечко тяжелее вам как-то будет договориться. Либо вас могут не, не совсем правильно понимать. Или можете часто менять свое мнение. Ну То есть на периоде ретроградного Меркурия можете принять одно решение, когда он станет прямым, можете его изменить. Также с 10 числа Юпитер переходит тоже в ваш в одиннадцатый дом дружбы больших коллективов. Очень хорошо для тех, кто занят вот в какой-то такой, знаете, деятельности, которая связана с руководством, когда важно объединить, поднять боевой дух, повести за собой, проявлять решительность и строить различные стратегии. То есть, да, тут здесь даже не строить, наверное, стратегии, а скорее достигать поставленные цели вместе. Итак, 16 числа произойдет полнолуние в знаке зодиака «Скорпион». И в этот день закроется коридор затмения, вы его действия можете начать чувствовать еще чуть раньше, но ну, для вас, я уже говорила, это сфера здоровья, либо каких-либо ограничений, связанных ну, с вашим положением, а может быть каким-то дальним отъездом. Ну, будем надеяться, что, ну, по крайней мере, у большинства из вас, из вас ну, тут все как-то про, удастся проскочить его достаточно удачно и без, без потерь. Также с 12 по 17 будет наблюдаться соединение Марса и Нептуна в рыбах. Это ваша самая высшая точка гороскопа, которая отвечает за карьеру, за достижение высших целей. Ну, Это хорошо для знаете, каких-то действий, связанных с мошенничеством, с манипуляциями, ну, с хитрой дипломатией. Но может возникнуть множество ошибок и заблуждений. То есть вам стараться быть максимально ну, честными, открытыми и прозрачными. А вам же меньше доверять своему окружению, так как возможны различные ошибки и просчеты. Ну, в самом лучшем случае, это может проиграться какая-то очень сильная духовная поддержка. Ну, особенно для тех, кто занят в сфере. Это благоприятный период, для тех, кто работает в сфере психологии, духовной сфере, религиозной. Ну и также, также был связан с благотворительностью и медициной. С 21 по 24 Венера поможет принести вам неожиданный сюрприз. Ну, возможно, любовь. С кем-то из дружеского окружения неожиданно возникнет на фоне страсти. Ну, а, возможно, также и какие-то неожиданные ссоры и расставания. 28 числа Марс перейдет в знак Овен, опять же это ваш одиннадцатый дом, ну просто шикарное время для тех, кто занят в силовых структурах, поскольку он идет на соединение до 29 числа с Юпитером, сам по себе этот аспект читается как, ну знаете, буквально там фанатичная вера в себя, умение повести за собой, военные какие-то действия, он дает решительность, и вот благодаря решительности, вере, умение побеждать, возможность побеждать, возможность победить. Также 28 Венера перейдет в знак Тельца. Ну, для вас телец – это 12 дом. 12 дом – это все тайное, скрытое. Ну, здесь идет смягчение чувственных энергий, тяга к комфорту, к удовольствиям, желанию расслабиться, может быть, какое-то даже лени, Желание гармонии, чувственной гармонии и возможность получить ну, какую-то помощь. Ну, знаете, как, вот как будто бы кто-то может прийти к вам на помощь в трудной ситуации если вы находитесь вот в каких-то стесненных обстоятельствах. Ну, а 30 числа состоится новолуние в вашем шизнаке. Поэтому загадывайте желания, стройте новые планы, получайте новые впечатления. И я думаю, что месяц служится для вас удачно. Ну, надеюсь на это. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, кто еще не подписан. И до встречи в следующих периодах.